Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас такая интересная тема, это то, как у вас возникла первая паническая атака. Очень часто я слышу, что клиенты на первых консультациях пытаются рассказать мне историю, что, мол, вот тут вот у меня случился такой стресс, он и запустил мою паническую атаку. Например, я слышал такие истории, как то, что человек проснулся с серьезного похмелья, и в этот момент у него случилось паническая атака, он испугался, что у него сейчас сердцем что-то случится. Другой человек перед вылетом выпил препараты, антидепрессанты и превысил дозировку, выпил сразу то ли две таблетки или просроченные они были. И соответственно в этот момент у него случилась паническая атака. Другой человек переболел, сильно заболел, был простужен и вдруг у него в этот момент случается паническая атака. У еще одного человека произошло обострение и паническая атака тогда, когда его девушка бросила, через несколько дней он столкнулся с этой ситуацией. Так вот, смысл заключается в том, что те самые стрессы, с которыми вы столкнулись, они не являются... Тем, что определило вашу паническую атаку. Ну представьте себе, сколько людей сталкиваются со стрессами. Кто просыпается с похмелья, расстается с девушками, оказывается уволенным, попадает в какую-то чрезвычайную ситуацию стрессовую. Это происходит с огромным количеством людей, но при этом не у всех у них возникает паническая атака. Дело в том, что нам нужно в первую очередь определить сначала, что такое паническая атака, и тогда мы поймем, как первая паническая атака вообще у вас произошла. Паническая атака на самом деле это очень быстрый процесс нарастания страха. Настолько быстрый, что это все называют в итоге приступом. Но на самом деле это неправильное определение. Правильное определение это процесс нарастания страха. Дело в том, что при панической атаке Страх нарастает только из-за того, что человек боится своих же симптомов за последствия. Это страх за то, что сейчас что-то с сердцем случится, в обморок упадет, задохнется, потеряет над собой контроль или что люди о нем плохо подумают. Вот как только человек в моменте боится за эти последствия прямо сейчас, это приводит к панической атаке. Страх формирует симптомы, человек боится симптомов, страх усиливает симптомы. Симптомы усиливаются, он боится еще больше, страх усиливает симптомы. И так происходит многократно, пока уровень страха не доходит до максимального. Это и есть паническая атака. Так вот, для того, чтобы она произошла, недостаточно просто получить серьезный всплеск в плане страха. То есть у человека какой-то стресс провоцирует сильный страх потом провоцируются страхом сильные симптомы, человек начинает испугаться симптомов, боится симптомов, тут же возникает вот этот замкнутый круг, как некая цепная реакция, и возникает паническая атака. Так вот, для того, чтобы это произошло, потому что у многих возникают страх и сильные симптомы, для этого у человека должно быть один фактор, очень важный, который в итоге и определит вероятность того, что у человека произойдут панические атаки. Это повышенная тревожность. Со временем у человека происходит процесс повышения тревожности. Не у всех, а только у невротиков. У невротиков происходит процесс повышения тревожности. Они накапливают тревожные события. И это происходит ввиду их определенной специфики восприятия. То есть они специфично воспринимают ситуации неопределенности. Это приводит к накоплению тревожных событий таким образом, повышению уровня тревожности. И вот на каком-то стрессе в 105-м 253 -м, 448 -м. Это является переливающим стрессом, который переливает чашу. И в этот момент случается паническая атака. Отсюда у нас очень простой вывод, что первая паническая атака у вас возникла не из-за стресса, потому что это мог быть как следующий стресс после этого, так и предыдущий стресс перед этим. А паническая атака у вас возникла, на фоне уже повышенной тревожности. И как только ваша тревожность повышается, на фоне этого случается стресс, и тогда вы сталкиваетесь с панической атакой. Собственно, поэтому панические атаки после первого случая часто повторяются. Потому что из-за того, что случилась паническая атака, это добавило еще дополнительных стрессовых ситуаций человеку, повысило еще больше его уровень тревожности, и теперь ему гораздо проще запускать вот эту цепную реакцию. Поэтому... Для того, чтобы вы могли обезопасить себя, если у вас еще нет панических атак, и вы боитесь, чтобы они вас не настигли, вам нужно работать над тем, чтобы снижать свой уровень тревожности, чтобы он с годами не возрастал, а снижался. Для тех, кто уже столкнулся с паническими атаками, нужно перестать бояться за последствия этих состояний, а потом работать все равно над снижением вашей тревожности, чтобы вы и сами симптомы страха воспринимались спокойно, и, соответственно, чтобы не было страха, который провоцирует симптомы. Надеюсь, это видео было полезным. Пишите свои вопросы в комментариях. Будем с вами на связи. Всем пока.